ТМХ-юшки, дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Exilis Games, мы продолжаем с вами играть кейс 2 Аниматроник Survival. Uh, у нас тут ломик Эмма И нам нужно каким-то волшебным путем обойти ее в складу, в складе, на складу, на складе Сделать так, чтобы она нас не убила И забрать лом И каким-то магическим образом нам нужно обойти... Блядь! У меня сейчас глаз будет дергаться А почему Да почему так быстро Я же даже ничего сделать не успел Почему она пошла сюда На он набегает мяу мяу побежала мяу добеги да сюда елки-палки побежала а где шкаф а! тихо. Уходи, дверь закрой, пожалуйста, кошачий. Ты, блядь, не кошка. Ты мразь металлическая. Только залезь в шкаф. блядь бля, да, это да, нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да ну в смысле в смысле ладно давай попробуем здесь я в прошлый раз пробовал здесь сидеть и у меня получалось а как она меня заметила в первый раз если у меня она меня раньше там не замечала может я слишком рано переполз или фонарик зря включу. Вон идет Эмма. Тихо, тихо, тихо. тихо. Хорош, ха, Хо... Хо... просто хорош, супер, мега хорош. Обежали. Я не знаю, пройдем мы эту сову, не пройдем, но. Но она говно и я говно. Я сейчас она давно. Короче, она бешеная. Она везде меня видит. Я почитал. Там, там надо в течение двух-трех секунд уклоняться от нее. У тебя есть две 3 секунды на то, чтобы спрятаться. Ты угораешь или что? Просто две 3 секунды. То есть, ну, каждые 2-3 секунды она тебя фоткает, происходит вспышка, и ты должен там, типа, убежать. Да ну, в смысле? Как думаете, сколько раз мы будем переигрывать, считайте? Мне кажется, пару десятков раз точно. Пару десятков раз точно. Да где ломик? Ломик, дайте, пожалуйста. Ломик. Ломик, ты где? Честно, кажется, что он где-нибудь здесь лежит. Не, нету. Реально ломика нету. А где ломик? Прикол. Так а... Так а где лом искать? Я знаю, что он красненький. Так, спокойно. Давай мы еще раз все осмотрим. А, -а, -а, -а. а вот. Отлично. Осталось забрать планшеты. О, да, это ломик. Получено достижение. Оставь надежду, уже. Оставь надежду, всяк Ты сюда входящий. Тебя ждет другое мое творение. Сова. Ты не сова. Ты, блядь, филин. Что ты так фонариком странно поколошматил? Вот совок, совух, давай, давай, давай, заём. Появилась, появилась. Уху, получено достижение Уху. Пусть приближается. Так, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Сава, совушка, но где же ваши ушки? Давай поставим ушки и будем танцевать. Сава савушка, ты моя савушка, ты пляская савушка. Сава сава сава. Иди сюда. Да иди сюда, что там стало? О, уже потихоньку приближается. Знаешь, в чем самый прикол? Там же и кот может прийти обратно, а у совы башка на триста шестьдесят ворочается. Так, котик идет. здесь код сюда не пойдет иначе это будет просто забей бля, мне надо, чтобы она дальше прошла она слишком близко к ящикам стоит она прошла О. О, о, о, о, это хорошо, тихо, тихо. Тихо. Прикол в том, что она передвигается бесшумно. Вон она. А, -а, -а, -а. а я уже ушел. Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. И от тебя я убегу. Ломик, бля, сука. Тебе надо подождать, пока кот придет уйдет. Сова сюда не пойдет. Он стоит. Земки, блядь, свои красные распустила, блядь. Она идет сюда. Прикол, да? Я слышал это так котик идет будет уходить котик мы пойдем за ним тема ты мне так дорога конечно или он даже не сюда О, что-то там страшное случилось А, нет, стоп. Тихонько. Да, идет сюда. Блядь, аж в горле пересохло! туда гулять это мой шанс сохранение давай вперед за планшетом так монетка планшет бем бем бем бем Вы видите, на планшете какой сексуальный мужчина. Прикольно. Так, это был склад. Это я там был. А мне куда надо попасть? Мне нужно было где-то выломать ломиком что-то. Да, но где надо было выломать? Чего? Я с первого раза прошел сову. Пипец. Может сюда? Не сюда. А Где-то где надо было что-то выломать ломом. А я не помню где? Или здесь? Монетку собирай. Бля, генератор как-то. Через черт сильно на уши давит. Вы уверен, что это хорошая идея. Хотите прыгнуть, яму? Да, еба от Получен достижение исследователя. А! <с olmayBLE> Я думал, надо прыгать в яму. Ладно, больше не буду. Надо отвлечь игрушку. Блять! Так а зачем мне ее отвлекать? Пускай она там и ходит сама себе. Укарекает мне-то от нее что? Ни холодно, ни жарко, она мне не мешает. Мне нужно понять, куда мне надо пройти. О. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. В смысле, блять? Вроде <связь> бы привлекает шум. ой Бля, сова, ты охуела, что ты здесь делаешь? О, я нашел имба, имбу, смотри. О, блядь? сука, аж глаз зарезала. О, да это же Анрил какой-то полный. Не, ну серьезно, ну, блядь, как мне нужно это проходить? В ты что здесь делаешь, блядь? Прыгай. Котик, ты охуел? Никого здесь нету никого, нету ни не меня. Здесь нету никого. Нету никого, нету никого. О, убежал. Давай, давай, пляшивый. Ты не котик, ты собака, блядь. Мразь. Сука, котики так не поступают. Да, фейт! Не, моя фейт так поступает. Она за еду продаст меня, блять. И, и хату вором откроет. В смысле? А -а -а. Давай-давай, кукарекай отсюда. Ф -ф. О, смотри, так сова стоит в, склад в складе. Мне нужно вот сюда вот, видимо, в а 6 да, по коридору пройти. А где кот? Кот на самом деле вообще никуда не торопится. Смотри, сову шум привлек. Что с котом делать? Бля, здесь вообще нет камер, ничего не видно. А что, нельзя больше музыку включить? И что мне делать тогда остается? Ну кот куда идет? Раз в сколько миллионов минут я могу включать музыку и выключать? А как мне через кота пробраться? Блять, чиздо. Супермен, блять, идет за этими лазерами. Выжигает все. Я пришел попить молочка и дать тебе пизды. Как видишь, молочко я уже попил. Эмма. Ш -ш -ш -ш -ш. Что, может за ней пойдем? Ой. Ой-ой-ой. Убежала. Назад уже бежит. Подожди где она? А, она там ходит, походу Сейчас походим, куда она пойдет Подожди Так, она ушла Я ему пошла на склад. Это хорошо, это мой шанс. И я сюда пришел для чего мне нужен блядь стелломик смотри электроэнергия заработала вот этот экран который я видел а не хочешь окно открыть и уйти там даже ручка повернута Заебись Дверь закрыта Ну для чего-то же этот кабинет нужен Или нет Чтоб монетку собрать блядь. Так, она смотрит на меня Мне наверное нужно вот сюда Как бы мне ее так отвлечь Так, ну ему в складу гоняет. На складе. В кладу, блядь. Дебил. Трамплер Стаут. Есть писатель Рек Стаут. Блять, он такие невероятные романы пишет. Про Неравульф и Арчи Гудвина. Это типа как Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Бля, они такие просто эпизодичные, они настолько интересные. Бля, да, да, я не знаю, я заблудился, просто заблудился. Откуда здесь класс учеников? Что мне надо сделать? Кому мне надо лом воткнуть? Мне надо туда. правильно? Где я? Так, Айма в складе ходит. Но она сейчас из него выйдет. Да, вон она выходит. это птица-говорун стоит, прям там на меня смотрит. Мы пошли попробуем. Вижу Эмму. Вот они меня хотят, а, конечно, пипец, блядь. Стоя чела у вас. Вот эта комната была. Туда я пройти не могу. Может мне обратно на склад надо было? Ну, какой-нибудь контейнер ломиком вскрыть. А где Эмма? А, я мама, пришла в ту комнатку детскую. <таспоргут> Тихо. <таспоргут> Эй, все, я научился, научился. Бен, ну я пойду искать помещение туда. Что а еще делать? Короче. А, -а, -а блядь! Я только-только все проползал. Я нашел замок, который нужно открыть. Блять. Сука, сова, я тебя ненавижу. Тихо. Эмма идет. Только не сюда. Так, ну она прошла мимо. Мы благополучно. Пусть пойдет на склад. Если она пойдет на склад, это победа. В, том, в той комнате, где мы сейчас были, там лежит этот.. Э, там замок на двери навесной. Мы сейчас просто пойдем, вскроем его и все. Бля, там что-то упало или мне показалось? Ни совы, никого нет. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Да, да, да. Мы сейчас так и сделаем. И. Сюда! Телепорт херов. А-а-а! бибу. Давай, давай! Открывайся! О -о -о -о! Нет! Я промазал! <Слыш> Блять. Ч ⁇ сейчас сначала? Не, ну... Ой. Не! <смех> <смех> Почему ты там что-то там делала вообще? Она меня просто не щадит. Эммы нету. А куда она делась? Они появляются в совершенно случайных местах. А, я мы в складе. Побежали. Давай, давай, тихо. Твою ж мать! О, давай, давай. С, а, В, а. Да, да, да. С. <Слышать> Блять, я! А -а -а. Да сколько можно? У меня уже сил нету. Смотрите! Но быстрей, блядь! <связать> блядь, почему она зареспаунилась прямо передо мной? Она прямо передо мной появилась. Какого хера вообще происходит? Она сам справа идет. В смысле, блять? В смысле, ты ускорилась, тифтеля пушистая? Ой. У -у -у! Уйди оттуда, мне нужно в ту комнату. хорош Блять, этот котик Он мне снится будет по ночам теперь я когда-нибудь попаду нормально правильно на клавиши или нет так пошли быстрее пока ему нету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 о, новый эпизод, новая локация, да? Game over. Ну че, мы эту локацию начнем со следующей серии? Да? Мои дорогие, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю всех за просмотр. Не болейте, берегите себя. До скорых встреч и всем пока.